Всем привет, пунктелеканал Тыковка ТВ. И сегодня вам расскажу про новую акцию в пятерочке про троллей. Такие ластики-тролли их дают в пятерочке за каждые 50, 555 рублей. А отдельно можно купить вот такой домик. Эти тролли это ластики. Вот это отделение для своего карандаша. Это такой своеобразный пенальчик. А давайте я вам покажу свою коллекцию троллей. И мы откроем новых троллей, которые еще в упаковке. Вот тут нарисована вся коллекция. Вот она. Давайте же посмотрим мою коллекцию. Вот, это все мои тролли. Давайте же откроем их друзей и положим в их домик. Так, вот здесь вот они открываются, так посмотрим. Так, такой у нас уже есть тролль. А вот такого у нас нету. И такого у нас тоже нет. Нам попалась всего лишь одна повторка и два новых тролля. Давайте же поставим их в домик. Давайте аккуратненько. Так, вот этот желтенький находится здесь. Этого желтого зовут Алмаз. А вот эту зовут э, Крошка-Розочка. Она должна быть вот тут вот. Так. Вот это. Вот этого зовут Мистер Облачко. Вот эту девочку зовут Диджей Звуки. Так. Вот этого зовут полег. так надо его положить так. вот он тут вот так вот этот тролль я, я не знаю как его тут зовут. сейчас его положим вот домик так я кажется перепутала вот их места вот так вот должно быть это скорее всего тополек. А вот этого я, простите, не знаю. Если вы знаете, как вот этого тролль зовут, пожалуйста, напишите мне в комментарии. Вот это бабушка Цветунья. Ее мы поставим вот сюда. Вот это Кроха. Ее поставим вот сюда. А вот эту зовут Гуру. Ее мы поставим вот сюда. У меня вот лишь одна повторка. Вот эту Гуру. Ну и давайте посмотрим наших троллей. У меня осталось всего до коллекции 6 штучек. Надеюсь, я соберу. Это будет первый выпуск распаковки троллей. Скоро будет второй. Всем пока!